Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы покажем вам, какой дом в Сочи можно купить в пределах 7-10 миллионов. И сейчас мы находимся в поселке, который находится в Хостинском районе. И здесь осталось всего два дома на продажу. Один с ремонтом и мебелью, другой с ремонтом, но без мебели. В общем, посмотрите это видео до конца. Надеемся, вам понравится. Ну как вам, ребята, нравится? Окружение? Мне нравится. Но ну, пойду я покажу. Давай. Значит, что здесь? Ну, вот эти домушки не продаются, они будут сдаваться в аренду. Вот Поселок состоит, сколько там, там, из восьми домов, да? Дорога забетонирована. 15 киловатт света на каждый дом. Не знаю, мне прям очень понравилось. Все симпатично. Здравствуйте. Ну как вам здесь живется? Отлично. Отлично живется. А вы с какого региона? Высыха. Ну, вообще сюда приехали из Бурятии мне понравилось ровное место смотрите как все симпатично видеонаблюдение дорожки забетонированы то есть вы приехали поставили свой автомобиль и смотрите 6 соток земли вот это все вот ваше это все ваше здесь можно поставить еще один дом на самом деле или баню да все что угодно посадить плодоносящие деревья что многие уже здесь сделали, то есть продаж всего два дома, вот этот, 55 квадратных метров, он без мебели, потом покажу с мебелью. Посмотрите видео до конца, будет полезная информация для вас на самом деле, вот. то есть мы зашли, что здесь, санузел с окном, водонагреватель, кстати вода центральная, и свет 15 киловатт. То есть это кухня, совмещенная с гостиной, выход на террасу. Называется конвекторный, да, по-моему, радиатор. Застройщик сказал, что за 15-10 минут здесь как в бане становится. То есть кухонная зона здесь. Спальня, витражные окна. Зона ТВ, выход под кондиционер. И еще одна спальня. Ну прикольно, за эти деньги можно купить в ипотеку, кстати. И такая гардеробная. Можно купить в ипотеку. Двигаемся, смотри, второй дом с мебелью. Там ну классно тоже, классно. Тоже с Бурятией, да? Тоже с Бурятией. Так, а вот этот с мебелью. Такое вот решение. То есть в предыдущей поселке застройщик строил, он там выкладывал габионы. А здесь решили вот таким образом. Типа и продувается, и... костеру ну, костер будьте здесь сжечь, например. Раз достали, потом кинули дровишек пишите в комментариях ваше впечатление как вы относитесь к домам такого рода так я разуюсь наверное. ну да вот этот стоит он чуть подороже чуть подороже но он и с мебелью вот что дизайнерская это кухня не кухня-гостиная просто кухня приятно я удивлен приятно удивлен а что я тут показываю киса мебель же только на кухне ну, просто видите, тут как-то прям вот, как будто бы такое обжитое, да? Уже с кухни-то. Вот. Ну, ты, друг, да, что-то ходишь, да, как у себя дома. Ань, да. с террасы прикольнее, Да. Наташа утром Это наш тренер по йоге, Наташа, а да, мы учитель. Такие, йога. Собака, молода, пол, Сама... пол, собака. Собака. А еще можно рассмотреть покупки данный участок. Он почти 6 соток. Я бы сказал, практически ровный. Вот с такими видами. Данный земельный участок граничит с нацпарком, а это очень хорошо. Данный земельный участок тоже находится в Хосте, всего несколько минут пешком, и вы прямо у речки Хоста. У него очень привлекательная стоимость, 5 миллионов 300 тысяч. А есть еще в на аналогичный участок, вообще за 3 300. Там мы можем построить вам аналогичный дом, и ценник выйдет где-то около 7 миллионов. Другими словами, купить дом в Сочи в пределах 7-10 миллионов можно. Кстати, те домики с ремонтом 1 за 9 500, за за 9800. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк. Подпишитесь на канал. Если до сих пор этого не сделали, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну а с вами были Дмитрий Волков, Анна Космос на канале Волк Стрит. До новых видео. Пока!